всем привет вы на канале как заработать в интернете и в этом видео я тебе расскажу и покажу как ты сможешь зарабатывать криптовалюту на полном пассиве да конечно это небольшие деньги но ты ничего абсолютно не делаешь когда у тебя есть криптовалюта на бирже Binance, здесь есть раздел стейкинг ты инвестируешь получается в стейкинг даешь свою криптовалюту и она тебе приносит Прибыль. Также рекомендую всем для отслеживания криптовалюты смотреть курсы разных криптовалют на сервисе CoinMarketCap. Кто еще про него не знает, ссылку я оставлю в описании. Также на этом сервисе можно вот на этом сайте можно зарабатывать собирать, так сказать, кристаллы и кристаллы обменивать в разделе Магазины покупать за них NFT вот видите на моем балансе почти уже 4000 кристаллов регистрируйтесь здесь переходите вот в раздел кристалл и собираете ежедневно здесь кристаллы итак переходим на биржу у кого еще здесь нету аккаунта как зарегистрироваться как себя обезопасить у меня подробное видео есть либо же вот на главной странице YouTube канала можете перейти здесь вот сразу видео именно как себя обезопасить как правильно пройти регистрацию также я под видео оставляю ссылку на это видео далее если у вас есть криптовалюта к примеру вы вот собираетесь кранов крипту потихонечку потихонечку по чуть-чуть собираете собираете выводите на биржу Binance и дальше есть здесь два способа заработка каким я пользуюсь это стейкинг и Перехожу в раздел спотовая торговля Ставлю ордера И ну, Можно сказать ничего не делаю Ордера срабатывают, я потом захожу Новые ордера ставлю Ну и так я зарабатываю И вот у меня в стейкинге Смотрите, 231 Доллар Здесь я уже не помню, что я здесь делал Здесь у меня автоподписка Стоит, RVN. Здесь у меня ну, Приумножается от стейкинга. Переходим к стейкингу. Заработок, конечно, небольшой, но он на полном пассиве, и ты реально ничего не делаешь. И вот прибыль за последний день 400-400 тоже. Да, может это кому-то смешно сейчас. И вот заработок 0.07 долларов Ну, это всего-навсего с 231 доллара и это на полном пассиве я просто приумножаю криптовалюту вот у меня здесь есть BSV FTM Shiba BNB TRX Bitcoin Torrent Ada Solana Shiba BNB Avalanche монетка ну вот вы видите на своем экране какие у меня есть здесь монеты я стараюсь сюда заходить не знаю раз в три дня раз в неделю и опять монеты, которые у меня намайнились, опять ставить их в реинвест. И вот чтобы воспользоваться стейкингом, переходим в раздел R. здесь ищем кнопочку стейкинг вот все монеты, в которых можно зарабатывать нажимаем посмотреть вот все монеты, выбираем ту монету, которая у вас есть давайте я покажу на примере BNB. Вот, кстати, BSV есть. С обменника BSwap я, кстати, на Binance купил BSV. Сейчас там хед-акция проходит с биржей Binance. Все официально, на официальном уровне. Там призы. Можно выиграть автомобиль. Вот BNB, например. да Выбираем добавить активы здесь сразу вот есть кнопочка автостейкинг мы ее убираем зачем она нам нужна вот на 120 дней и минимум мы можем поставить 0.201 BNB ну давайте вот поставим для примера 0.05 BNB и здесь у вас вот рассчитывается дата начала стейкинга дата конца стейкинга процентный период один день вот дата завершения стейкинга ну здесь вот все расписано, нажимаем, я прочитал согласился на 120 дней и нажимаем подтвердить все, наши BNB ушли в работу и нам ежедневно будет начисляться прибыль на кошелек, вот такой друзья способ заработка пользуйтесь биржа Binance, это топовая биржа Самое лучшее в интернете. На этом у меня все. Всем желаю больших заработков. Всем хорошего дня. И всем пока.